Oh. <music> Многие площадки, в принципе, не выполняют свое, свое активное предназначение, да, потому что там они не оборудованы, соответственно, до них попросту владелец собакой не доходит. А собака все делает свои дела, только выйдя из дома да, уже по пути. Вот, поэтому это, конечно, проблема с тем, что площадок вроде как официально 18, но оборудованы не все, не везде есть нужный инвентарь. Эти площадки огорожены сеткой и имеют комбинированное покрытие. Там есть как песок, так и асфальт. Также есть место, где собаки могут побегать и где занимается дрессировкой собак. В рамках муниципального контракта мы ежедневно содержим эти площадки, убираем мусор. А хотя бы раз в год мы меняем верхний слой песка. Площадкой пользуемся сразу, когда она появилась. Вот, особенно вот летом здесь старики приходят, женщины с собаками. Много собачек приходит, у кого есть и занимаются, и прыгают, и по лесенке ходят. Все довольны. И спасибо вам. Если не найти землю под, я имею в виду, под нормальную, да, вот, скажем, площадку для выбола собак, как минимум поставить вот эти док-диспенсеры, где есть, будет возможность взять пакетик и, соответственно, прибрать за своим животным. В первую очередь, это тоже будет чистота нашего города, потому что вот зима, сейчас это вот пока снег, сейчас все будет сходить, и, конечно, все будет в не лучшем виде.